Классический массаж может быть предложен практически в любом возрасте. 25 ⁇ это работа с сиборией, следами пустакна, начиная с 30-35 становится основной и полноценной косметической процедурой. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о массажах ЛПЖ, лица и тела и... Почему нельзя забывать простые косметические массажи по лицу? Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать памятку о самом массаже лица, нажав на ссылку под видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Что такое классический массаж? Это разновидность массажа, которая характеризуется в сравнении с другими видами массажных техник более мягким воздействием на мышцы и кожные покровы. Для этого на кожу предварительно наносят специальное масло или крем, облегчающий скольжение пальцев рук. Классический массаж является пассивной гимнастикой для лица. Это самый безопасный и самый приятный вид косметических процедур в борьбе со старением. При регулярном посещении косметолога и после прохождения курса процедур можно добиться впечатляющих результатов. Снимутся отеки, уйдет пастозность на лице за счет мощного дренажного действия, улучшится кровообращение и оксигенация кожи. Также улучшается цвет лица, уходит синева под глазами, повышается гладкость и эластичность кожи, укрепляется мышечный тонус, и мы реально наблюдаем лифтинг тканей при работе с двойным подбородком, нависшим веком и нечетким контуром овала лица, уходят морщины, уходят следы постакне, нормализуется работа сальных желез, также массаж положительно влияет и на нервную систему, снимается психоэмоциональное напряжение и в связи с выработкой эндорфинов поднимается настроение, улучшается сон и общее самочувствие. Косметический массаж является лучшей и самой приятной профилактикой преждевременного старения кожи лица. Классический массаж может быть предложен практически в любом возрасте. Если в 25 это работа с сибореей, следами пустакна и просто очень приятная профилактика старения, то начиная с 30-35 косметический массаж становится основной и полноценной косметической процедурой. Особенно хорошо работает классика в сочетании с косметическими уходами. Я в своей практике использую косметические уходы французской марки Ericsson Laboratory. Косметика превосходно работает даже сама по себе, в сочетании с косметическим массажем дает поистине потрясающие результаты. При курсовом комплексе я рекомендую обычно от 10-15 процедур в зависимости от состояния кожи клиента. Периодичность процедур 1-3 раза в неделю. Эффект после прохождения курса массажа сохраняется до полугода и в дальнейшем для поддержания тонуса кожи и мышц лица желательно проводить один раз в 2-3 недели. LPG представляет собой метод аппаратного массажа. Суть этого метода заключается в механическом воздействии на тело и или лицо с помощью специальных насадок аппарата вакуумом и вибромассажем. Использование этого метода возможно практически на любом участке тела и лица. Эти процедуры популярны не только у женщин. Мужчины тоже полюбили аппарат при работе с излишними объемами в области живота, а также для ускорения процесса образования рельефных мускулов в области пресса и груди. LPG решает массу проблем, такие как мимические морщины, брыли, двойной подбородок, нависшая века, поплывший овал лица. Очень хорошо подтягивает контуры лица и телом, и мы наблюдаем реально видимый лифтинг. Нормализуется работа сальных желез. Уходит отечность, улучшается цвет лица, тургор и эластичность. Также уменьшаются или полностью уходят шрамы и рубцы. Уменьшаются жировые отложения, различная локализация. Уходит целлюлит, Улучшается осанка и координация движений за счет нейросенсорного воздействия. Основными преимуществами этой технологии является быстрый и продолжительный результат, возможность работать на любом участке тела. К тому же ЛПЖ-массаж абсолютно безболезненна и очень приятная процедура, без подготовительного этапа и какой бы то ни было реабилитация. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт проведения процедур как LPG, так и косметического массажа. Поэтому, если вы хотите получить качественные услуги, приходите, пожалуйста, к нам. Чтобы скачать памятку о самомассаже лица, а также просто записаться на прием, нажмите на ссылку под видео.